Привет, пацаны, вы на канале Сибиряка, я извиняюсь за то, как я держу камеру, потому что я решил вчера в первые, впервые официально нормально позаниматься, короче, в спортзале, пошел вчера в зал, ну и что-то забился прям в хлам, пацаны, просто в дикий хлам, все, все связки себе порастягивал, я даже теперь руку не могу, короче, ну вот эту правую, э -э сгибать полностью, то есть я сейчас переступаю через себя, чтобы держать камеру Лайк like за это, пацаны, за такие усилия Вот, потренил, короче, ну решил вчера руки забить, грудь, спину Вот, я, конечно, не профессионал в этом деле Ну, имею вот в плане качалки да. Бегать, прыгать, скакать Короче, не мое это, пацаны Спортзал, это качалка, это не мое Я вот занимался раньше рукопашкой Ну и знаете, для меня, как бы, рукопашка намного приятней. Там у нас тренер жесткий. Дядя Саня, звать его. Ну, мы его зовем Дядя Саня. Вот. Он, получается, нас так гоняет, что у нас даже 30 секунд свободных нету И мне вот этого, понимаете, не хватает. Я хожу по этому залу, смотрю, все какие-то расхлебанные, рассосанные упражнения сделают, сядут, посидят. Думаю, да как так-то? Сядут, воды попьют. Да ну, ну дико, короче, тут. Мне надо, чтобы у меня прям... Жарили, короче, блин, целый час У нас час тренировки был И все, и нас жарили там, как собак Вообще, выходит же Весь в воде, в поту, короче, полностью Ну вот, короче, туда мне надо Туда нам надо, да Вот, счетчик, короче, пожалуйста За это видео запустите сразу Ну и, короче, пацаны В общем, пацаны, смотрите Я, в общем, добрался До нашей ступицы Сейчас поедем ступицу менять. Ступичные подшипники уже нашли. По-моему, от D-Annexia они подошли к нам. Вот, оригиналы вчера искал. Нигде вообще нету в Новосибирске. Ничего просто. И, в общем, это... Искал, искал вчера эти товары. Ну, в смысле, подшипники. В итоге 40, 40 магазинов, короче, обзвонил. И нигде ничего не было. Вот так вот обидно. То есть я вообще не знаю, где у нас китайские запчасти брать, но это шляпа полная. Позвонил пацанам, короче, там, которые эльфанами занимаются. Они заказали сальник. Мне надо было сальник только найти, потому что подшипники мы нашли. Ну и сальник, в принципе, нашли. Сейчас поеду его заберу. Ну и в гараж поедем менять наш подшипник ступичный. Потому что ему хана, видать, вообще конкретная. Ну и поменяем и посмотрим. А то я как на электричке, пацаны, езжу Это вообще шляпа Ну вот сейчас, может быть, услышали Левой рукой Пацаны, я погнал, заберу наш сальник Ну и потом в гараж, в гараже уже подключусь Ну что, братва, короче, купил я Вот такую резиночку Стоит она у нас 350 рублей 350 Рублей. По беседу я, в общем, с продавцом Лифана не очень я рад, конечно, по поводу наших китайцев, как он мне сказал, что завод Лифана больше не работает, не производит машину. Вот и ценники, ценники возросли, возросли в разы. Ну что вы понимали? Давайте вот смотрите вот это вот штука, этот вот дефлектор. Ну вот это вот. В общем, она стоит полторы тысячи рублей. Цена закупа у них там 1200, по-моему, плюс они там накидывают, доставка, ну вот 1500-1700 рублей. Вот эти вот крутилки, вот эти вот, они просто не продаются. Можно поискать на разборах, но на разборе они еще сильнее, короче, ценники задирают. И стоит она будет там, ну, в районе 5-6 тысяч, вот эта вот, вот эта вот просто панелька, ну, вот то, что там внутри тоже. Больше 5 тысяч, пацаны. но это ненормально, я считаю. Одна крутилка у меня есть. Я ее, наверное, приклею туда. И будет она нормально работать. Вот. Ну, а по навесухе тоже по крылу, пацаны. По крылу узнал. Крыло будет в районе 5000 стоит. Новое. 5000. Но оно не крашеное. Его надо будет еще в цвет красить. Но ну, я так посчитал. Крыло пятак. Плюс его покрасить. Ну, это где-то в десятку, короче, выходит. 10 косарей за крыло просто, пацаны. Ну, и думаю, в общем... К обратиться Пусть они его выправят и блин, покрасят Я думаю это ну, в два раза дешевле будет Ну куда десятку, куда они гнут цены Все Я не знаю что с китайцами делать Нужно доделать все эти мелочи Маленько тюни тюнингануть его еще Затонироваться, химчистку сделаем Все отмоем Ну и еще короче кое-что хочу сделать с крышей Потом вам короче все покажу Вот Ну и Это капец Ценники, конечно, вообще не радуют. Ну, как ценники вообще и на запчасти растут, но на Лифан... Ну, завод не работает, никто ничего не производит. То есть, ну, запчастей нету, по сути, в Новосибирске. Я вот нашел два места, где можно в Новосибирске что-то заказывать. Но ценники конские. Как-то вот так. Ну, все, в общем, едем сейчас в гараж. Будем ставить наши подшипники. Погнали. Ну что, пацаны, поменяли мы наши подшипники. Вот так они выглядят старые. Так с виду, кстати, и не поймешь, Ханаем или нет. Вот наружный внутренний подшипник. Ну и вот наша резинка, это которую я ищу уже два дня. Тоже и хана вообще, пацаны. Все, сейчас будем ездить на нормальной тачке не на электричке. Ну и в общем закончились наши дела на сегодня. Сделали мы ступицу. Машина едет, в салоне тишина. Ну я думаю на камере слышно то, что тишина, никакой электрички нету. Вот, сейчас еще, короче, хочу доехать до магазина, кое-какую плюшку купить, вам сейчас покажу. В общем, не получилось с меня, пацаны, съездить в магаз. Ну как, я приехал туда, но товара, там который мне нужен был, его не было. В общем, хотел купить пшикалку, на стекла побрызгать, чтобы они не запотевали, потому что на Лифане это прям, ну, дичайшая проблема, окна потеют прям ужасно. Ты либо печку включаешь, либо, короче, и вообще ничего не помогает. Так что, ну, думал, хоть она поможет. Ну, сейчас дождя все равно нету. Ну, и думаю, ладно, потом найду. Но вопрос сейчас, в общем, не об этом. Заехал сейчас, пацаны в Дебри. Как вы можете видеть на фоне я у реки. Опь наша. Вот. Чтобы сюда добраться, тут надо, короче, прям нормально такую машину уметь, чтобы проехать сюда. Ну, Лифан, кстати, не подвел, проехал. Я даже удивлен, пацаны. Как-нибудь вам покажу потом. Как она по бездорожью ездит Сниму серию отдельно Ну в принципе она проехала Маленькая, компактненькая, но собака шустрая В общем пацаны на этом все Ступицу поменяли Тачка едет, не гудит, электричка уехала Давай сейчас подснимем вам пару кадров Ну и все, и будем заканчивать Спасибо пацаны за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Ну И всем нихуя В общем пацаны всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Пожалуйста, подпишитесь на мой канал Для меня это очень важно Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления Когда у меня выходит видео Ну и спасибо всем за просмотр, всем пока